Что для вас сегодня работа? Является ли она способом изменения вашей жизни или это всего лишь способ заработка денег? Подумайте, что вы сегодня делаете? Позволяют ли эти действия добиваться ваших целей? Являетесь ли вы свободным человеком, который самостоятельно распоряжается своим временем? Подумайте, чего вы хотите через 5 лет, 7 лет, каким человеком вы себя видите? Здоровым, сильным, успешным, с хорошим достатком. Человеком, который может позволить себе мечтать по-крупному и самое главное, исполнять свои мечты. Сегодня время больших возможностей и современных технологий. Главное понимать, как использовать эти возможности. Меня зовут Евгений Челконогов. Я предлагаю вам присоединиться к iUnit Group. Это сообщество предпринимателей, объединенных одной миссией и целью сделать свою жизнь лучше. В нашем объединении – силы, ведь вместе нам значительно проще решать свои задачи. Мы обмениваемся опытом, создаем инструменты и технологии и, главное, помогаем друг другу. За время существования компании тысячи людей уже изменили свою жизнь. Мы четко понимаем, куда движемся и к чему идем. Присоединяйтесь к сильной и успешной команде. Ссылка для регистрации и более подробная информация прямо под этим видео. Действуйте прямо сейчас. Добро пожаловать в iUnit Group.